Тишина и свет Свет и тишина, покой, покой и белый снег Жаль, что это только снилось мне Снилось мне по притихшему городу Проплывает медленное облако городе жаль что это только снилась мне и теперь наяву я живу и не живу сохранить пытаясь тишину но приходит за мной сумасшедший день земной. Мне, что впервые за много лет счастье почему-то почему улыбнулось мне призрачное счастье суматохе И улыбаются. Жаль, что это твой. Субтитры